Военная база России. Испытание 273. Новое оружие, которое вы видите, было испытано в Сибири. Рядом с Сибирью находился необычный полигон. Там же это оружие нанесло несколько ударов по врагу но суть в том, что это оружие разработано еще в семнадцатом году, на вооружение России только с 19. Прошло множество интересных боев, которые находились в Африке и в сирии. То что вы видите, это секретное оружие, которое будет на вооружение России около полторы тысячи.